здравствуйте дорогие друзья здравствуйте многие лето здравствуйте начинаем совет семей сегодня я один диана в отъезде и но ну, это не имеет значения все равно энергии наши общие а главное вы своими семьями своими парами своими мыслями поддержите все то что будет сегодня здесь озвучено сегодня очень значимый день во-первых, сегодня Троица. Давний-давний э, русский праздник. Э, его очень любил Сергей Радонежский, который много сделал для России. Э, для него Троица был самым главным праздником в жизни. Э, сегодня День России. День России ⁇ государственный праздник. То есть, вот, Соединение, по сути, сегодня духовного и материального. Соединение произошло в этот день. И поэтому все наши сегодняшние посылы, сегодняшние все мысли, чаяния будут особо сильны, особо значимы и обязательно реализуются. И я прошу вас, как всегда, на своих советах семей, на своих семейных советах, проработать это, поддержать все то, что здесь было сказано. А главное, проявить творчество и развить то, что будет здесь сказано. То, что я только маленькую часть озвучу, все остальное это ваше творчество. В этом случае будет максимальный эффект. Итак, что мы сегодня с вами творим? Мы творим в этот великий день России и День Троицы, великий День, как говорится, соединения духовного и материального. Мы с вами творим новый образ России. Новый образ. Мы с вами отчасти это делали на предыдущих советах семьи. Но сегодня я хочу конкретно поговорить именно об образе семьи. И еще об одном вопросе. Вы, наверное, знаете, что самые успешные страны, в мире они, как правило, имеют единый взгляд на свою страну, единый образ своей страны. И чем успешнее страна, тем более едины все граждане этой страны в видении образа своей страны. У нас этого нет. У нас нет единого образа. Мало того, у нас даже... Зачастую мы берем за образ нашей страны образ, который, который видят зарубежные наши товарищи, а иногда и не совсем товарищи. Ну, к примеру, что Россия пьющая, Россия бедная, Россия агрессивная, Россия грустная и так далее. То есть такие образы, мы с вами зачастую носим и, мало того, повторяем и закрепляем в своих мыслях, в своих чувствах, в своих словах. Посмотрите на американцев, к примеру. Они, они все, как и один, считают, что их страна самая свободная и самая богатая. Хотя то и другое под большим сомнением. Свобода та, которая есть в них, она далеко от той свободы, которую можно сказать, что самая свободная. А о богатстве, тем более, эта страна имеет самый большой долг на душу населения в мире. Она задолжала всем, Три... многом триллионов, триллионов долларов она должна всему миру. Это разве богатость, но вот эта уверенность, вот это понимание, что они самые-самые, помогает им плыть дальше в этом бушующем океане жизни. Поэтому единство, понимание своего образа, образа своей страны очень важно для ее будущего, для ее настоящего, для ее развития. И вот сегодня я предлагаю всем задуматься об этом и начать создавать тот образ, который позволит нам жить лучше. И этот образ, надо не просто о нем думать, его надо проговаривать, а главное, надо реализовывать в своей жизни самыми разными способами, от малого до великого. И вот я начну сейчас зачитывать то, что я собрал на сегодняшний день, а точнее даже. Это немного помогли мне и наша команда. Так вот, какие я пункты предлагаю внести в образ нашей страны? Ну, начну с общеизвестных. Но, тем не менее, это нужно помнить, это знать. Россия – самая большая страна на планете. Повторяйте это иногда, это сразу делает вас большими, это сразу делает каждого человека масштабным, это дает энергии и ресурсы, великие, огромные ресурсы. Я, например, не могу жить в другой стране, потому что я пропитан вот этим состоянием, что моя родина самая большая, другой костюм другого размера мне не подходит. Где бы я только не был, а я был в 60 странах, я не могу примерить ни один костюмчик. Он не мал. Вот это понимание создает удивительное состояние. И это, поверьте, это не состояние над, над. Это мое внутреннее состояние. Это моя родина. И я ее часть. И отсюда... Все остальные мои мысли и действия. Следующее. Россия. В России самое большое количество природных ресурсов. Согласитесь, это тоже очень важно. Самое большое количество природных ресурсов в России. И это много о многом говорит. Нужно это понимать. Это тоже придает уверенность. Уверенность в том, что мы никогда не сможем жить бедно. Не должны жить бедно. То, что мы живем во многом беднее, чем нужно, это наша беда. Но это не есть сама суть процесса. Суть другая. В нашей стране, в России, больше всего ресурсов на душу населения. В России самый большой запас пресной воды. А вы знаете, что это сейчас одна из высочайших ценностей на планете. В России самое большое разнообразие климатических зон и самое большое разнообразие минералов, флоры и фауны. Это тоже много значит. Это богатство, которое надо видеть, чувствовать, надо понимать это. Надо бывать, надо... Ну, это дальше скажу. Россия самая многонациональная страна с высоким уровнем дружбы между народами. Вот при таком огромном многонациональном состоянии страны у нас действительно очень добрые отношения. Посмотреть, что в других странах, что в других странах бывает, так там даже два народа не могут иногда подружиться. А здесь, а здесь многонациональная страна. А в России, да, в России, пожалуй, одна из самых больших глубин культурного наследия. И разнообразного культурного наследия в мире. Потому что при таком многонациональном государстве, при, таком, при такой глубине каждого народа, естественно, и культурное наследие, и все остальное, связанное с этим, очень большое. И это тоже нужно понимать, знать, изучать. Это, это огромное богатство наше. У россиян самая высокая адаптивность к разным, самым разным климатическим условиям и к самым разным социальным условиям. Россия ничего только не пережили и чего только не испытали. И всегда сохраняли свою самобытность, свое состояние. Вот для создания полного списка всех положительных особенностей страны я прошу вас, уважаемые друзья, составить этот список, написать его. Там должно быть не менее 20 пунктов. Не менее 20 пунктов. Вот э тогда вы действительно можете пройти э вот этот путь уважения и любви к России и создания ее нового образа. Постарайтесь этот образ записать, записать своих... В гаджетах и просматривайте, перечитывайте, утверждайтесь. Давайте запустим этот процесс утверждения нашего нового образа России. А теперь второй пункт. Я предлагаю ввести понятие нового патриотизма. Потому что, по сути, патриотизм у россиян очень низкий. И опять же, по многим причинам. Россияне не ценят ни саму Россию, ни паспорт ее. Стараются иметь второе гражданство, даже многие. И можно ли их считать россиянами в этом случае полноценно? Мало того, а если они еще живут за границей, а если еще и говорят посылы негативные в адрес России. Как можно считать такого человека россиянином? Так вот, я предлагаю составить список, тоже составьте список тех пунктов, которые будут говорить о новом патриотизме, которые будут укреплять этот патриотизм. Итак, для примера. Первое. Глубокое знание, глубокое знание своего рода. Так что, изучая род, вы поймите, вы наполняете себя мощной энергией здорового, творящего патриотизма. Нестояние над другими народами. Нет. А именно здорового патриотизма. Так вот, глубокое знание своего рода, своей малой родины и в целом России. Нужно знать. Знание, через знание приходит любовь. Когда ты познаешь свою страну, ты начинаешь ее любить. У меня есть маленький пример, но он очень характерный. Я очень не любил Москву в советское время, потому что она оставляло много проблем не отдохнуть, не поехать, не, ус, не поесть, не, э, не остановиться. Нигде. В общем, это было для меня всегда точкой напряжения. И когда мне пришлось переезжать в Москву, первым делом я стал ее изучать. Я пешком исходил практически все в рамках Садового кольца. Объездил практически все станции метро. И многие дороги изучил с помощью, на автомобиле. И вот по мере того, как я изучал, у открывалась любовь к ней. Так вот, изучать надо Россию, тем более сейчас есть возможность не просто постоянно ездить в одно и то же место, там, а изучать ее. В ней очень много замечательных мест. Так вот, познать свой род, свою малую родину поглубже, съездить туда, посмотреть, запитаться этими энергиями и всю Россию в целом. Вот это первое, я считаю, необходимое условие для того, чтобы иметь глубокий, настоящий, здоровый патриотизм. Глубокая, без сомнений, вера в Россию и ее счастливое будущее. Глубочайшая. Вера в ее настоящее и будущее. Вот эта вера, ее трудно, ее не передашь словами. Это состояние, которое надо приобрести. И вот когда вы познаете Россию, вы начнете ее верить. В нее верить гораздо глубже и все больше и больше по мере того, как вы будете познавать ее. сильная и безусловная любовь к России во всех ее проявлениях. Безусловная любовь. Вот как Бог любит, Он любит безусловно и бомжа, и президента, даже творящего какие-то не самые лучшие дела. Всех любит одинаково. Понимаете? Так вот такое состояние любви, безусловной любви, к России должно быть. Это тоже основа патриотизма. Если ты злобствуешь, если ты негативно относишься хотя бы к какой-то части России, не говори, что ты патриот, не бей себя в грудь. Это иллюзия, это ложь, это обман, самообман – и обман других. Полная ответственность за все то, что происходит внутри России и вокруг нее. Полная ответственность. То есть нужно взять на себя ответственность за то, что происходит и внутри России, и вокруг нее. Не считать себя маленьким человеком. От каждого зависит все это. Ее будущее, ее настоящее и все ее проявления. И вот полнейшая ответственность – это тоже важная часть патриотизма. Уважение и любовь ко всем народам и странам на земле и к земле в целом. Уважение и любовь ко всем народам и странам, и к земле в целом. Вот это настоящий патриотизм. Вот это не есть стояние над кем-то. Вот такой патриотизм должен быть сейчас, надо воспитывать. Сейчас самое время. И вот сегодняшний день, он особенно важен для того, чтобы закрепить в себе вот эти все позиции мало того, опять же, развивайте, пишите, творчество, творчество проявляйте, дополняйте этот образ патриотизма, образ патриота. Ну и, конечно же, активная жизненная позиция и деятельность на благо России. В малом и большом. В малом и большом. В мыслях, словах, поступках. Во всем должна быть активная жизненная позиция, активная деятельность. Вот условия патриотизма. Это то, что я, мы с командой сегодня вам представляем. Но ваше творчество, оно поможет усилить наши посылы, наполнить их еще более глубоким содержанием. Вот такой сегодня Совет семей. Да будет так, так и есть. Я благодарю вас, друзья. Поделитесь Поделитесь этим эфиром. Помогите другим по-другому взглянуть на все происходящее, на себя, на свое место в сегодняшний день. Благодарю вас. Я люблю вас. До свидания.